Всем привет, вы на канале Ярик Кислов, за окном идет снег, весна творит просто чудеса И сегодня в видеоролике я полностью опишу процесс создания своего дисса Который у меня предыдущее видео, если не видели, можете посмотреть, я оставлю подсказку Полностью опишу процесс, как это вообще было, с чего вообще начиналось, и чего Раскрою тему, по каждое абсолютно предложение, там, слово опишу, что это значит, как бы Ну и просто пообщаемся, такой вот влог поехали ну что ж, давайте начнем сначала очередной каламбур кто такой вообще Евгеши Всенамус? Евгеши это мой друг, это мой одноклассник это его канал, он выкладывает там всякие переозвучки мои видео немного измененно выкладывает и он мне сам лично написал, это как бы сразу, да, говорю то, что это все не со зла, мы с ним, типа, не боремся, он мне изначально написал то, что все это ради хайпа, у нас с ним есть беседа в ВК, я, возможно, даже прикреплю фотографии, вот, всё. он просто решил снять, он делает переозвучки и решил попробовать, типа, новую рубрику, и решил пойти против меня, сделал там видео, тоже оставлю все ссылки в описании, как бы мне не жалко. Решил сделать видео и типа давай ответочку. Я... Я поначалу загорелся реально ему ответить, сделать такое же раскрывающее видео, но потом мне как-то стало лень, плюс у меня как бы есть свои дела, свои уроки, свой канал, который я делаю видео, и в итоге я так и не стал его делать. Но на следующий вечер он вложил второе видео, то что якобы он уже победил, все, я не смог там это, но я такой, да блин, чё за наглость, типа, не, мне так-то все равно, вот искренне, как я и в песне говорил, я это сейчас тоже разберу. Но решил, почему бы не сделать, но я не стал заморачиваться, как он сделал там, типа, Google перевод вот эти вот видео я просто решил записать трек, мне кажется трек это в 100 раз круче потому что у меня как раз был бит и да, вот объясняю, почему у меня два дня не было видеороликов я пытался его снять, я как раз делал вот этот бит на этот диск, я тогда не знал, то что это будет бит на этот диск я просто делал бит и хотел записать видео про битмейкинг, но у меня съемка экрана почему-то очень странно работает и у меня короче не получилось снять то, как я делаю биты вот, прошло уже два дня я забил никак он выложил это видео я такой нет все таки надо что то сделать и решил записать этот трек, тогда, да, кстати, эта идея ко мне пришла в 11 часов ночи, я просто такой лежу в кровати, думаю, не, надо все-таки записать трек, и просто как пошли, поехали, строчки, я быстрее взял вордовский документ, начал записывать, все оформлять, и так у меня буквально за час появился текст этого трека, потом я подумал, под что его петь, и вспомнил, у меня как раз есть бит, вот, и они, в принципе, совместимы вполне, мне там пришлось просто один куплет продлить, и все. Итак, я сделал трек, и на следующий день я его записал и выложил. Вот. Сейчас давайте перейдем к разборке самой песни, но прежде хочу сказать то, что вот этот самый бит, если хотите его послушать, то есть минус от него, я его услышал на своей странице ВКонтакте, там у меня возможно скоро будет альбом и с другими песнями, у меня много битов, в этом альбоме основном будут биты, но также и будут песни, вот, там это есть, ссылку оставлю в описании. А сейчас буду разбирать попутно каждую строчку, вот я открыл собственное видео, вот у меня колонка, и сейчас буду включать строчки из трека. Начнем сначала. Евген Шевсинамыч решил и должен... решил хайпануть, и про меня, ну, плохое слово, плохо сказать. Да, я сразу говорю, что типа я против мат, но это просто рэп-игра, и там это было необходимо. А сейчас я не буду как бы это выражать, ну, это для выразительности. Ну а по сути, да, просто Евгеша Всезнамус, он, он, он сделал для хайпа, как я уже сказал Вот. И про меня сказал такие слова. Ну, <сессильный смех> не он на Google переводчик, ну, в общем, вы поняли. <сессильный смех> и меня он видос про то, что я палец, и был то, что я Ватник, он вообще увлекается, типа, темой России, там, политики. И сказал про то, что, да, кстати, его видео, а ну да, вы его можете, в принципе, сами посмотреть. Я не буду его видео уж разбирать так подробно. Просто сказал про то, что, типа, я там боюсь что-то против Путина сказать. но ну, блин, если честно, все равно. И мистер Макс, контент соратник. Ну, блин, типа, чего, мистер Макс? Я не буду, как бы, тоже его критиковать. Ну, детский контент. Я постараюсь сделать более-менее нормальный контент как бы собирая там лего, всякие обучалочки, там по головоломкам опять же таки. Вот. Как мой контент не нравится, <laughs> смотрите, пожалуйста. Ну, он это просто все так же опять-таки сказал в шутку. Вот, В общем, не важно. И давайте продолжим. Я решил промолчать? Мол, похуй, что скажи? Я поначалу решил промолчать, мол, э, ну вы поняли. Ну типа, да, я уже до этого сказал, то, что у меня есть свои дела, и зачем мне просто тратить время на него. Это, конечно, прикольно все, э, Мол типа, ну, ну Ваня и Ваня, честь него взять. А, ну да, это возможно не Дианон, но просто как бы Иван Карпунин, это Евгешев Сиздамус. Хочу с него связь, создатель канала, делает переозвучки, вот, давайте продолжим. Товарищ, опять доебался, что затрусил, я затрусил, я обоссался, нет. ты же? Ну этот товарищ опять ко мне пристал, то что я типа затрусил, ну да, он во-первых выложил видео, от этого вот, это вот победное, типа то что я не стал ему отвечать, и то с ВК мне еще написал, то что типа о чего не хочешь это? Ну я такой, почему бы нет, ну в общем вот. Если серьезно, во-первых, скудиться блин несложно. Сейчас. Ну, да, мне, типа, не сложно, я так-то битмейкер, и я... это как раз мой профиль, я, типа, люблю, там, рэп, люблю, к тому же, да, я, как бы, слушаю песни, такой, думаю, как это вообще все сдается, и вот решил по начать тоже самому попробовать, как бы, биты писать не особо сложно, надо хоть немного понимать мелодию, а текст, он вообще <смех> рандомно лезет, как у меня, я, я, кстати, раньше, да, вообще стихи писала. <смех> это уже детская история, а так вот, типа, просто строчки, там, несложно рифмовать, да, тем более, вот сразу скажу, самокритика, вот этот на самом дис, вот там практически все рифмы на глаголы, согласитесь, только парочку рифм, это типа как вы бы изи, потому что все глаголы там заканчиваются на ать, ет, и, ну короче, русский язык, неважно, вот, как бы вот, продолжим. Буду до конца не по факту, и в этот раз в рифме никак не ну, типа, да, надо же мне как-то все-таки это рэп играет, злость, надо мне ему как-то сказать, ну, сейчас я его как бы по фактам все по полочкам разложу, что мне как не нравится. Опять же, хочу сказать то, что я далеко в этой песне все сказал, и в конце еще скажу, типа, три, это волшебное число, три факта раунда, это... И можно было бы продолжить, но, во-первых, не было линии, опять же-таки, а во-вторых, ну, просто три факта, чего бы нет. Я еще как бы могу в этом видео раскрыть некоторые моменты. И в этот раз в рифму красиво никак, ну да, типа он сделал видео просто и гугл переводчиком даже не мог кто сам озвучить, ну а я типа записал трек, мне, мне кажется это лучший ответ, все таки это батл, это дисс, надо как-то стараться, вот. Так, вот первый. С чего же ты начал свой канал, а тут кто-то движется для тебя подребнал. по Андрей. С чего же ты начал свой канал? Ну, началось вообще все с того, что мы в школе угорали как-то. И вот сейчас. Он украл у Андрея, это мой одноклассник, парочку фраз. Ну, просто там, типа, были какие-то шуточки. Он над этим угорал и решил, типа, давайте запишем это на видео. Подобрал еще одного нашего одноклассника, друга. Типа, сказал ему, скажи то-то, то-то. Мы там ему сделали образ Евгеши Физнамус. Да, Евгеши Физнамус, это Богдан. Наш одноклассник тоже. То есть это его образ, но каналом занимается Иван Карпунин. И все началось с того, что он выложил видео про Богдана. Вот, я его смонтировал, мы его там сняли, и он это потом залил на ютуб, и потом типа, о, чё, как, у тебя чё есть канал, он такой, да, ну и по сути, как бы, у него не было бы канала, если бы я не смонтировал этот видос, логично, вот, и подавайте дальше. Ладно, для нас, сказал не смонтировать, но не знал, что контент на твой канал, то есть это я создал твой канал. Ну да, вот, я уже об этом ранее сказал, немного поспешил, то есть, типа я создал его канал. Как второй? Продолжим историю. Видео два. Озвучка с вами Опять сделал я. И Лесплей по опять сделал я. переписка с космосиком опять сделал я. Ф -ф -ф -ф. Вы, возможно, видели видео. Я, знал что у него много видеороликов, он делает свои прикольные озвучки, сейчас на один мультик про какого-то желтого челика, я, честно говоря, не разбираюсь. И также я для него делаю видео, он меня иногда просил, иногда я сам давал инициативу, просто типа изначально я тоже хотел делать свой канал со всякими переозвучками или тп, а потом я подумал, что не надо этой фигней типа заниматься, вот, и это как бы не мой профиль, я вот лучше буду с подписчиками общаться, у меня 2,24 теперь, да, об этом тоже попозже поговорим Вот, и поэтому те видео, которые я хотел сделать, но не для своего канала, я делал его для, сво... для его канала, у меня в принципе тогда было не жалко Вот сейчас я уже навряд ну, ли, мне даже на свои видео иногда времени не хватает, не то что на его Что ты делаешь? Ну, ну я всего за него все делаю, да, как, как так, как так-то Просто список, но это целую серию озвучить Ну, типа, я бы не сказала, что они гавены, на самом деле, все-таки монтаж, надо постараться, но опять же говорю, это все для рэпа игры. Это как бы Но, ну, если окей, если придираться, прям то как бы: Ну, монтаж в Power Direct, когда он там даже логотип не может. А, да, да, все, -да, извиняюсь. И на не с монтажом он играется Господи, мне ему сказать или сам догадается И ладно, что криво, но этот странный тип даже не может убрать логотип ладно. Да, типа, он мне даже, да, он в видео говорил то, что его видео намного сложнее в техническом плане Но окей, надо как бы постараться сделать там вот эти вот эффекты там взрыва Не знаю, что он еще делает, накладывает мемы там про поцека. Да, вот, кстати, хочу сказать, вот это как бы придирка, так, не знаю, критика Но реально как бы однообразные шуточки уже немного надоели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 мемы про поцик песню вот это и как бы это уже немного поднадоело и он это как-то это делает вот, вот придираться так это прикольно как бы шутки в целом понятны но это однообразно и криво все таки давайте так и плюс он даже не может убрать логотип из Power PowerDirect ну, хотя да для этого нужна платная подписка но как бы это можно избежать просто да по секрету как я делаю видео Можете просто обрезать этот логотип типа сбоку или снизу изменить просто формат видео и плюс в программах которые я монтирую не PowerDirector там вообще можно логотип за рекламу украсть. Но у него даже встречаются двойные логотипы. То есть он делает видео одно, у него появляется логотип. Потом он это же видео опять монтирует, и у него один логотип накладывается на другой. Это выглядит на самом деле непрофессионально, Вот если серьезно прям так говорить. И это меня, честно говоря, бесит. Ну и это я решил изложить сложить в своем 10. хватит. слишком внимание? бездарности вне зоны его понимания. Ну да, вот красиво, внимание, внимание, бездарности, понимаете. Давайте факт треси. Почему у меня 24 подписчика, а у тебя три? Потому что молерка оп подосривает. О, какие банщики! Ну блин, ну, типа я не хвастаюсь. Да, вот сейчас раскрою тему, окей. Я делал разговорный эблий контент, я делал разговенный редкостный контент Не, возможно и найдутся поклонники его контента, но как бы мой контент, как я, не, не хвастаюсь, просто он какой-то более детский разговорный Вот блин, как бы, мне лично самому приятно смотреть вот такие вот разговорные ролики со всякими штуками, а не просто какой-то монтаж какого-то мультика вот. И мне я считаю, что это привлекло моих подписчиков, вас Плюс спасибо Алисе, Данилу и Фрэнс, но это не на куртках. Просто у меня есть доски а отряди ног, и это жутко. Хорошо. Плюс спасибо Алисе. Алиса, Алиса Шевченко, моя подруга. А я ей, типа, сказал, вот, у меня есть канал по фану. И она, типа, его прирекламировала, и от нее друзья добавились. И тут еще Данил, Данил Лосенков, он тоже мой друг. Он тоже под... а, типа, активный мой подписчик, комментатор. Он вообще говорит, типа, Вау, Ярик, классно, как ты это делаешь? В общем, друзья и Фрэнс. Ну и короче, всем остальным всем спасибо, кто подписывается на мой канал, если мы знакомы, если мы не знакомы, да вот. Но это не накрутка, это просто, потому что у меня есть друзья, а ты одинок. Это жутко. опять же таки рэп игра, там все унижение противника, батл рэп, ну вы поняли. Три волшебные числа, это раунд. Всем спасибо, подписывайтесь на канал. Ой, блин. Нечаянно переключил видео, у конечная заставка Ну, типа, да, три волшебное число, три факта, раунд Всем спасибо, подписывайтесь на канал, а, поехал, чао Ну, типа, такая, это как бы песня, но это как бы на YouTube И, как бы, подписывайтесь на канал, чао, вот Там просто в рифмах было ну, и, В общем-то, вот на этом моя песня закончена Что я могу по ней сказать? Это такой, <laughs> типа, диск, типа, батл рэп вот, опять говорю, мы это все делаем по фану, по-дружески, не враждуем. Вот, может, он даже сделает ответочку. Ну а сейчас что еще? Ах, да, как я записывал этот трек? Но ну, я вам сказал, что мне просто в 11 часов ночи пришли строчки из этой песни, я их быстренько начал записывать, я записал, и на следующее утро начал записывать трек. Бит у меня уже был готов, как я сказал. И что касается качества звука, я уже до этого пробовал писать, и, блин, я вам скажу то, что микрофон от наушников, это... Это вам не студийные микрофоны, но как бы и так понятно И звук там такой себе Что касается вот всех этих штучек Я как бы смотрела, там в студии там все просто обклеено поролоном акустическим, такими треугольничками Микрофоны как бы нормальные, еще наушники И как из этой ситуации выкрутился я Посмотрите Если просто посмотри на мою студию звукозапись Здесь короче вот эта коробка типа, чтобы их не было Здесь у меня музыка и текст. И, короче, я под одеялом тоже, чтобы не было эхо, читал, бил. ще и мужику в наушниках слушал. Вот, как вы видели, я просто поставил стол на кровать, ну, как каркас, и накрыл его одеялом, чтобы, типа, от одеяла не отражались звуки, оно же, типа, мягкое. Вот, эм. и не было эхо противного Плюс вот эта вот штука рифленый да, практически поролон Зачем, камон Вот эта штука, типа ловушка для звука Я просто бумагу Рифелем наклеил и каркас Все сделал, и вот такая вот штука И сюда я, короче, положил телефон Вот на который сейчас снимаю, вот так вот просто диктофон Положил его Там, записал Под одеялом блин, было жарко, скажу сразу Было некомфортно, плюс петь Ну, блин, во-первых, у меня не нету голоса абсолютно чё как я буду какие-то нотки снимать плюс фаст моменты и да я как бы делал понятно то что не с первого дубля надо было именно выгореть вот эти вот штуки прям там просто блин слюни летели, извините за подробности про тоже не про про про скажу так. про Система была такая, то, что на телефон у меня записывался звук на диктофон, а музыка, чтобы как бы не отвлекаться от бита, я ее включил на планшете и слушал через наушник. И как бы я слышал музыку и как раз в ритм попадал. На самом деле этот бит не писался конкретно под этот диск и там мало как бы особых совпадений, оно просто для мелодии, чтобы был. Но единственное, что я там пытался совпасть, это вот эти промежутки интро, когда я там все утекает утихает идет бас, и я говорю типа факт такой-то. Вот, вот эти вот промежутки я на них делал паузы, ну все-таки не подряд же говорить, небольшую передышку. А так вот, и вот так вот я записывала этот трек, потом я когда записал акапеллу я ее решил наложить я сделал это просто в монтажной студии видео я просто у меня есть приложение типа там фонограмма для записи трека но я этим по попробовал пользоваться и звучит так говена как бы либо петь своим голосом либо уметь реально петь потому что когда это дело для тебя электроника это так просто звучит вот этот ав автотюн это вообще не мое для записи звука, плюс мне неудобно было так делать, и поэтому я решил просто отдельно записать акапеллу и наложил ее на видеоредакторе эм, на бит, просто там немного подрезал, чтобы поп попадала в ноты вот, ну и на само видео, я как бы не знаю, будет ли у меня клип, там не будет, я хотел его снять, но я, во-первых, думаю, к тому времени, когда я его сниму, это будет уже не так актуально, плюс какой, блин, клип, это надо на улицу, там, типа, эти локации нормально искать, а дома, там, максимум, покривляться перед камерой, я, типа, флекс. Я наложил фотографию обложки будущего альбома, возможно, если он будет. Я просто такой, если типа, бы, решил сделать пародию на одного известного музыканта. И назвал альбом «Легендарные крошки». Как бы, были крошки, но я думаю, вы понимаете. Вот это зло... и золотой фон там поставил. Да, и как я делал эту обложку. Я просто взял А4 листок. Для меня вообще бумага, это... Вот, я из бумаги могу все сделать. Вот, студия, звукозаписи... Могу сделать, там склеить какую-нибудь же штуку Я просто взял и зарисовал ее золотой гуашью У меня специальный цвет есть от изо Вот Его сфоткал под нормальным более-менее освещением И на него ПНГ наложил просто вот эту фотку Да, Еще, да, я прямо здесь висит на столе Йо, моя цепь. Как бы, если легендарные крошки, то Прошу, если вы не видели вблизи это заяц, возможно вы догадываетесь, что это за заяц вообще, что это за цепь, на... на что это породит Я уж тут прям не стал синим вырисовывать, бриллиантов у меня нет, но короче вы поняли, да Я типа рэпер, у меня типа цепь из бумаги, вот Я типа такой yeah. Я там вообще покривлялся перед камерой, чтобы сделать эту обложку ну и красивым шрифтом том написал легендарные крошки и пунктиром желтым обвел. Получилась такая обложка квадрат один на один. Да, я сделаю ее на один на один, чтобы в Инстаграм было, если что удобно выкладывать, потому что там вот это потом все обрезать это неудобно, вот. И потом, соответственно, залила это все на YouTube, ровно в 2 часа вышло. Да, насчёт расписания видеороликов, я теперь не обещаю то, что буду прям everyday, потому что возможны задержки, и не обещаю то, что всегда в 2 часа украснялся у себя все обязательства, да. Ну нет, я стараюсь, и в 15 у меня это на всякий случай есть задержки, но делаю видеоролики, я сразу же как освобождаюсь от уроков утром, и всегда стараюсь делать именно к 14, потому что я сделал к 15 не потому, что мне теперь просто будет время отдохнуть перед этим. Это отсрочка, на случай важных этих атак, они как бы, если прям все идеально сложится, будут как и до этого в 2 часа. Вот, такие дела. Залил его и потом типа еще в классную беседу скинул там просто в фурор, типа его Ярик Рэпер размазал. Ну и вот, такие дела. На этом я, наверное, буду заканчивать это видео, это влог, оно было разговорным, вообще никакого интерактива, просто типа пояснял там тему, все ссылочки можете найти в описании, на видео, которое друг мне вот этот Евгеша Синамус прислал, и на минус этого трека на моей стене ВКонтакте, вот, спасибо, пока,